Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, что можно сделать с помощью ESGIF я в принципе рассказал в предыдущем видео, а сегодня о тонкостях настрой-конвертации. В прошлом видео мы в том числе сделали гифку из картинок. Повторим, но уже с большим количеством кадров. Тут 83 картинки. Мы видим, что можно пропустить какие-то кадры, можем задать количество циклов прокрутки, оставляем пустым, чтобы крутил постоянно. Нажмем создать гифку. Тут у нас еще две галочки — это наложение эффектов. Работает, когда кадров меньше 30 штук. Идем далее. Под получившейся гифкой у нас панель для редактирования. Первая иконка — это обрезка гифки. Настраиваем рамку. Отлично. Далее можно задать стандартные параметры соотношения рамки, но мы уже настроили, пропускаем. Следующее окно — Обрезать. Тут оставляю предложенный вариант, так как разницы на первый взгляд не видно. Последняя галочка — подрезает пиксели на гифке по краям. Гифка маленькая, тут не видно, пропускаем. Нажимаем Обрезать. Итог — обрезанная гифка стала легче. Следующий метод редактирования — изменение размера. Выставляем сколько пикселей по ширине, по высоте. Ниже он пишет, насколько процентов получившаяся гифка уменьшится по сравнению с исходной. Первое окошко снизу отвечает за качество обработки, а второе за то, как обрезать или растянуть гифку, если соотношение сторон не совпадает. Нажимаем «Изменить размер», ок, размер изменен. Переходим к следующему виду редактирования «Поворот». Тут все очень просто, ставим галочку «Куда нам повернуть» и нажимаем «Принять». Далее идет оптимизация. Тут есть несколько вариантов, как оптимизировать нашу гифку. Стандартно он предлагает снизить качество. Снижаем мы видим, что вес гифки упал на 35%. Двигая ползунок от 5 до 200 мы выставляем, насколько сильно будет потеря качества. 5 – это минимальные потери, 200 – максимальные. Также мы можем выбрать другие варианты снижения веса гифки. Первые три варианта за счет уменьшения количества цветов. Стандартных 256. Далее четыре штуки за счет удаления каких-то кадров. Потом метод, который мы только что оптимизировали. Следующий вид за счет увеличения прозрачности. Это больше для APNG подойдет и последнее объединение кадров. Ладно, идем дальше и тут у нас функция обратного проигрывания. В ней вариантов настроек немного, я выберу просто в обратном направлении. Ставим реверс. Соглашаемся, гифка начинает проигрываться с конца, что называется цыганские эффекты, но иногда, наверное, может быть востребовано. Или вот третий вариант, соглашаемся, и анимация будет проигрываться с начала до конца, а потом от конца в начало. Тоже относится к цыганским эффектам, но само наличие функции достаточно забавно. Переходим во вкладку «Эффекты». Здесь у нас предлагается много различных вариантов, я их, конечно, все разбирать не буду, но перейдем, например, во вкладку ускорения. Я поставил изменение цвета, соглашаемся и получаем вот такую историю. Или попробуем другой фильтр и повернуть, соглашаемся и получаем вот такую историю. Ускоряемся, здесь ставим сколько процентов от стандартной скорости нашего GIF, принимаем изменения. Видим, что gif ускорилась, кстати, смотрится интереснее. Что у нас далее? А далее текст. Выбираем кадр, с какого начать, пишем текст, можем поставить на каком кадре текст убрать и естественно отредактировать. Создаем. Теперь гифка с текстом. Следующее, что мы можем, это добавить цензуру. Цензура — это хорошо, цензура заставляет автора выкручиваться, то есть полирует его творческие замыслы. Выставляем параметры рамки, жмем Set. Теперь можно отрегулировать вручную. Применяем. Героиню не видно, дело сделано. Overlay — функция, с помощью которой на гифку мы можем наложить картинку или водяной знак. Выбираем картинку, форматы только PNG, gpeg, загружаем, размещаем там, где нам удобно и генерируем. Не буду задерживаться, а перейдем к функции Cut. С помощью функции Cut мы обрезаем гифку либо по кадрам, либо по времени. Я обрежу по кадрам, например, минус первые 30 кадров. В принципе об этом я рассказывал, как и о том, как разбить гифку на кадры. Но тут мы зайдем во вторую вкладку, выбираем наш GIF, загружаем, тут мы создаем спрайт-лист. Эта функция нужна, чтобы в одном файле хранить раскадровку. Неплохая функция, может пригодиться аниматор. Ну а сам есть GIF может пригодиться кому угодно. Полезная вещь, осталось научиться рисовать и шедевральные стикеры собственного изготовления у вас в кармане. Нужно ли оно вам – решайте сами. Все любите друг друга, мне кажется оно вам нужно, как и любое другое свободное творчество. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.